Вас приветствует интернет-магазин Sparta Extreme Vike. Продолжаем наши обзоры про ролики для детей. Перед вами ролики чешской фирмы Tempish называется модель Rebel PP. У нас уже был обзор таких же роликов только в белом цвете и меньшего размера. Напоминаем, что важно брать ролики известных хороших фирм, так как они предназначены для катания и для совершенствования в данном виде спорта дешевые образцы не предназначены для совершенствования не предназначены для длительного катания они предназначены лишь закрыть вопрос в покупке роликов поэтому дешевое оборудование я вам не рекомендую покупать как тренер так как у ребенка можно отбить желание во время обучения к этому виду скорота. Так как учиться на дешевом оборудовании очень тяжело и неудобно. Вернемся к нашим роликам. Эти ролики в размере М, 33-36 размер. Они раздвигаются, как и прошлые, с помощью кнопочки, которая находится сбоку. Мы ее зажимаем и раздвигаем наши коньки. Точно так же они задвигаются до размера 33. У этих коньков уже идет увеличенный размер Колес. Колеса здесь хорошие, с маленьким сопротивлением, с высокой степенью сцепления и маленьким износом. Размер 70, жесткость 82А. Они достаточно жесткие для катания по ровным поверхностям, по асфальту. Данные ролики предназначены для начинающих и для прогрессирующих райдеров. Поэтому для ребенка, который только обучается, вы закроете еще и на несколько сезонов вопрос, когда он уже хорошо научится кататься и будет прогрессировать в этом виде спорта. Подшипники здесь высокого уровня, АВК-5. У них большой запас прочности, можете не беспокоиться, на этапах обучения ребенок с ботинками ничего не сделает. Платформа здесь алюминиевая, облегченная и дала возможность облегчить и вес и самого ботинка. Весь пластик композитный, ударопрочный, ничего с ним при больших спортивных нагрузках не случится. Сам ботинок выполнен внутренний из нейлона с дополнительными анатомическими вставками, которые помогут правильно держать ногу, чтобы нога у ребенка в ботинке не болталась. Затянуть ботинок поможет шнуровка, лямка на липучки и жесткая затяжка с системой автолог двусторонняя очень интересная модель завоевала сердца многих наших клиентов это хит продаж начиная с 2014 года модель практически без изменений выпускается уже несколько лет только меняет расцветки ботинка обратите внимание на этот вариант на левом ботинке, как вы можете обратить внимание, есть тормоз, который со временем снимается, когда ребенок уже научится кататься на роликах. Вот он вот так вот выглядит. Более подробные характеристики вы сможете узнать на нашем сайте www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.